Свиньи затерроризировали жителей города Великобритании. Грубо одищавших свиней, которые сбежали с фирмы британского курортного города Селот, графство Камбрия, затерроризировала местных жителей. По утверждению британцев, свиньи проворны, сильны и зловредны. По меньшей мере трех животных видели рыщущими ночью в поисках еды. Некоторые горожане боятся, что свиньи нападут на них, поэтому предпочитают не выходить из дома в темное время суток. Жительница Селота Кэрол Блейк вызвала полицию после того, как встретила свиней во время прогулки с собаками. Три свиньи шли Прямо на меня, в полной темноте. Мне удалось от них сбежать, рассказала она. Или Страхи Великобритании. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, надавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов, и поддерживайте канал Рублем. Все ссылки в описании. Спасибо.